Здравствуйте, друзья. Сегодня мое первое видео об обзорах разного рода выступления и интервью. Я бы хотела начать именно вот с одного из последних выступлений Арманджана Байтасова, в котором он как журналист обозначил свою собственную позицию. Что я здесь, значит, обращаю внимание, что... В данной риторике, которая была предложена, которая выразил а, Байтасов, важно понимать, это прямо очень важно. Мы сейчас а, в эпоху, живя в эпоху социальных сетей, а, так или иначе, находясь в статусе публичных людей – ну, это моя точка зрения, я думаю, это точка зрения многих людей, большинства людей. Так вот, должны обозначать свою собственную позицию на любое событие. Ну, не на любое событие, но хотя бы на события достаточно значимые, громкие, которые касаются огромного количества людей, которые набирают обороты по трендам, по обратной связи, по тому инфошуму, который создает это событие. И публичные люди, журналисты, деятели разных, разных, разных сфер, первые лица, там предприниматели. И я думаю, что даже не очень публичные люди должны обозначить свою позицию. Почему это важно? Потому что, с моей точки зрения, понимаете, социальная сеть – это… Такая платформа, в котором все, что происходит, все события, они находятся в режиме а, времени. Да? То есть мы живем в эпоху смартфонов, когда скроллим ленту, и эта лента в основном по своей части, она а, собирается по алгоритмам. А, так вот, а, эти алгоритмы в основном выстроены... По двум основным категориям по популярности и по свежести. То есть лента новостей наполняется определенными а, публикациями разных авторов. Так вот а, когда человек обозначает свою позицию в момент какого-то времени, в следующее время он будет дальше где-то вести свои передачи, где, но в любом случае в аналогах, в архивах своей ленты а, его публикации останется уже в моменте, и это очень важно, чтобы человек всегда мог ориентироваться на то, чтобы э, попросить человека сказать, вот вы посмотрите, в моей ленте, у меня в блоге размещена публикация, где я обозначил свою позицию. И когда люди... Э, это некое социальное доказательство, понимаете, когда люди листают его ленту, они видят, что вот на данный период времени, в такое-то время, в такой-то день, человек обозначил свою позицию, свое отношение к этому событию, и таким образом он зафиксировал это как некий факт. И вот это очень важно. Что бы я здесь еще хотела, друзья мои, обратить ваше внимание? Смотрите, что бы я еще хотела здесь обратить внимание? Если вы переслушаете это, это выступление, то вы поймете, что человек четко обозначил не просто вот свою позицию, а он это сделал профессионально, как журналист. То есть получается, он не сказал ⁇ я там за вот этих ⁇ или ⁇ я за вот этих ⁇ Ведь на самом деле... С моей точки зрения, это профессионализм его заключается в том, что он не, как настоящий, как профессиональный журналист, не имеет права, не имеет права быть за кого-то. Он просто освещает фактические данные, а выводы делают уже люди сами, читатели сами. И это очень важно. Вот здесь это было соблюдено. То есть он а, проговорил о том, что как некую рекомендацию, чтобы люди не торопились и не спешили делать выводы а, в отношении какого-либо а, события. То есть он не сказал, а, вы там, я вот за вот этих или я вот за вот этих. Он сказал, если вы смотрите Направо, то и посмотрите налево. Если вы читаете вот это, то почитайте и э, какую-то определенную противоположную точку зрения, для чего это была его правильная рекомендация, чтобы люди не спешили делать определенные выводы в отношении какого-либо события. То есть там никогда не бывает объективности, мы это видим. это За эти годы в средствах масс-медиа происходит огромное количество информационного шума. Одно событие вызывает такое количество полярности, что происходят информационные войны между подписчиками, читателями какого-либо события, где автор высказывает свою точку зрения. Здесь этого нет, как настоящий как профессионал, он не рекомендовал там, делать какие-то определенные выводы, его рекомендация была сделана только виде а, того, чтобы люди сохраняли свою голову, а, как говорится, а, абсолютно холодной, и делали выводы на холодную голову, не по горячке. И вот уже в конце он а, предлагает, а, читает определенную, определенный материал, в котором он уже обозначает, что конкретно для него является вот определенный термин, который вот он и назвал этот ролик. Да. То есть он таким образом прочитал своей аудитории трактовку этого термина и дальше опять предложил аудитории сделать выводы самим. Что мы и видим. Мы видим, что огромное количество комментариев а, очень классно поддерживают а, вот была принята позитивно, люди абсолютно спокойно были, то есть спокойно давали обратную связь, то есть это создает возможность человеку высказать отношение к этому, да? то есть таким образом вокруг этого, этого материала собирается определенная когорта людей, в результате которых, Любой человек более-менее... Адекватный может понять, а, а кто эти люди, насколько там есть там боты, не боты, да, насколько аудитория адекватная, насколько аудитория думающая. А, вот это видео позволяет, вот эти комментарии позволяют понять, а кто это самая аудитория у этого данного автора. И вот это вот, друзья, очень важно, потому что на самом деле, конечно, а, чем больше комментариев, тем больше... А, Лучше поднимается и заходит в рекомендации материал, любой видеоматериал. Это супер здорово. Но как я вот сейчас вижу, что я ни разу не увидела, чтобы он призывал там подписаться, то есть все было выдержано в контексте вот этого послания, было в контексте правильного преподнесения материала, где не было никаких эмоций, а где было только лишь определенные отношения и рекомендации, Делать, не делать определенных поспешных выводов. И вот это очень важно. Поэтому, друзья, внизу под моим видео я выложу ссылку. С моей точки зрения, это видео сделано было отличным на высоком профессиональном уровне, за что я с удовольствием ставлю лайк этому видео. И думаю, что есть смысл вам 100% послушать содержание данного материала и... Также сделать свои собственные выводы а, по контенту этого видео. Всем пока.